всем привет постараюсь максимально быстрый отзыв написать по поводу мероприятия план 300 юрия черникова значит по окончанию мероприятия мне нужно было бежать проводить мероприятие в офлайне и я быстро написал пару слов что «А, э, все классно было бы бы что получил желтый все нормально блин внятно вот и скинул предполагаемый вариант э, структуры отзыва, вот которого я буду придерживаться. Поэтому, извините, буду зачитывать и, соответственно, передавать вам. И, кстати, если у вас отсутствует структура отзыва, можете ее взять за основу и пользоваться своей работе. Итак, а, пару слов о себе, без ссылок. Я Желтый мужик, продюсирую продающие публичные выступления. Прошу не путать про продюсирование, то, которое есть в инфобизнесе. Моя задача достаточно узка. Это вообще помочь людям выйти на эфир, на то, чтобы говорить в камеру, быть самим собой в камере. И плюс еще такой маленький нюанс, подготовить себя и материал, есть определенная методика, к тому, чтобы выйти на вебинар или любое другое мероприятие в онлайне. Так, а, ну по пунктам обещал, да? Это был пункт, пункт номер один, пару слов о себе, без ссылок. Пункт номер два. Какое мероприятие вы посетили или какой продукт использовали? План 300. Четырехчасовое мероприятие. Вот. А зачем вы на него пришли? А? Или для каких задач приобретали этот продукт. Да, я его приобретал. Это было платное мероприятие. Вот, зачем вы на него пришли? А вот тут вот вообще засада. Потому что на самом деле шел я не на него. Я оплачивал а совершенно другое мероприятие. Буквально недели до, за две до плана 300 Юра проводил мероприятие «Эволюция» или «Путь героя». Шикарная тема в двух словах. Там давался «Путь героя». От нуля до 100 тысяч, от 100 до 200 и от 200 до 300. Вот, соответственно, прямо по пунктам есть 11 пунктов, которые ты как чек-лист можешь проверять свою деятельность. Все ли ты делаешь, все ли, чему, всему ли ты научился вот, согласно этих 10 пунктов. Проверяешь себя, да, молодец, все в порядке, значит можешь двигаться дальше. Нет, значит у тебя нету этих денег и соответственно извиняйте. Вот, и честно говоря, я шел. Не знаю почему У меня было в голове, что это будет То же самое мероприятие, несколько трансформированное Как мы делаем, знаете Обкатку материала в По несколько раз Модифицирую, добавляя. И вот у меня было полное уверенность, что это то же самое Только будет модифицированное Я совершенно спокойно джж, заплатил деньги Прихожу, опаньки Здрасте, до свидания А это немножко другое Как оказалось, э, трудно сказать, хуже или лучше Но также круто что здесь было? А, нет, я... Вот, это следующий будет вопрос. Значит, я шел на другой продукт, для решения других задач. А, какие задачи хотел я решить? На самом деле, задачи вот у Юры хорошо решать очень простые. Бедлам в голове, бромское движение, выстраивать, выстраивать систему и двигаться. Двигаться планомерно к цели. Вот, какие инсайты или результаты получили? Никаких, потому что в процессе, вот сегодня уже вторые сутки пошли, да, я вот опять прибежал только с мероприятия И вот сказать, вот вспомнить прям, что я вспомню, бах, как звезду, нет Я помню, что на самом мероприятии, когда сидел, да, ментальная карта, все, бах, бах пишешь, что-то делаешь, делаешь, делаешь, делаешь И, и помню, что вот такие вспышки, говорю, о, классно, классно, вот это, о, вот это надо сделать обязательно". Я там что-то себе пометил красным, что-то подчеркнул, вау, вау, это что-то выделил Поэтому сейчас я не вспомню. Слишком много всего, честно. Вот. Э -э результаты. А вот насчет результатов, ребят. Вот тут вообще тема отдельная. Результатов, опять же, я никаких ни хрена не получил. И очень простая вещь. Потому что результаты будут только после того, когда я рядом с, -э -с эволюцией и путь -э героя повешу вот э план 300. И начну по нему работать и получать результаты. Вот тогда будут результаты. А пока пока это ой как хорошо ой как классненько ну и все вот чего мне не хватило вот вот не хватило честно говоря двух вещей первая вещь где-то после второго часа мне хотелось ну, хотя бы грамм 100 водочки потому что мозг закипал честно говоря вот а второй момент если серьезно то не хватило откровенно говоря смотрите если в первом было а, план действий причем там м, прям по пунктам расписано что делать как делать как проверить себя и вот этапы первый этап до 100 нужно то есть это такой знаете минимальный джентльменский набор, что если ты хочешь выйти на эти суммы, то вот сделай вот это. Вот, на 200 и на 300. То здесь Юра дал по большей степени, насколько я понял, такой несколько более сквозной путь вот, до 300, до 300, вот такой более целостный. Вот. И вот мне, честно говоря, сейчас, ну это может быть у меня, вот это немножко как бы, они не то, что в противоречие входят. А вот стыки, Юр, вот, вот стыки вот этого 300 и 100, 200, 300, вот как-то как они вот, как-то их точки объединяющие, вот, здесь я немножечко поплыл но я подозреваю так что когда я рядом с планом 300 рядом с эволюцией повешу четкие структурные моменты по плану 300 то, скорее всего у меня начнется вот это сращивание ребят что было классно вот в этом сейчас вот я открою ментальную свою смотрите по каждому пункту да там стратегия была паблик продукт запуск автоматизации масштабирование. то есть он брал просто по темам и показывал что в них нужно сделать в каждом из этих пунктов а, вот еще были подпункты, такие как цель, решение, то есть вот цель, потом как решить, дойти до этой цели, да, что нужно сделать для того, чтобы ее сделать, задачи, которые нужно выполнить для того, чтобы добиться этой цели, какие навыки нужно сформировать, и какие демоны, ну тараканы в башке сидят. Вот. Вот это, вот это вот шикарная вещь и по каждой из. Плюс вот здесь, то, чего не было в эволюции, друзья мои, добавлены еще два отдельных шикарных пункта. Это автоматизация, потому что, ну, по большому счету, ну, хотелось бы хотя бы что-то, знаете, пустить, чтобы а, так, ну, по чуть-чуть капало, лучше, конечно, побольше. Капало и ну, такой, excuse, на, на хлебушке, что называется. Вот здесь я э, дал прямо точки, и показал, показал те точки, которые бы нужно учитывать, те подводные камни, чтобы потом, потом не переделывать, не переписывать. То есть, когда мы в самом начале прокатываем какой-то материал, то сделать его сразу так, чтобы он потом пригодился для автоматизации. Его можно было запустить вот и вторая вещь это конечно масштабирование тоже шикарная вещь то есть грубо говоря есть структура ты берешь эту структуру перекладываешь на какую-то другую соцсеть с ее конечно нюансами спецификой и получаешь еще плюс еще плюс плюс плюс соответственно так следующий вопрос был юрий сейчас это было пятый, чего не хватило шестой кому бы мы кому бы рекомендовали продукт который употребили так друзья мои ну здесь как кому кому кому Наверное, друзья мои, если у вас есть какое-то, знаете, как это сказать, ощущение бромского движения, чтобы вы шарахаетесь в разные направления, либо движение по кругу, что вот крутитесь, да, повторы, а как-то натопчитесь на месте, то вот... Реально, реально, прямо вот есть некий расклад, и ты понимаешь, что зачем нужно сделать, и ты можешь протестировать себе на определенных этапах. Вообще ты сделал вот это, или ты убежал, а эй, подожди, а вон то. вот И, конечно, если есть вот в голове сомнения какие-то. Вот как так, поступить или эдак, вот сделать то, или вот то, вот приходите и джун джун Все по пунктам расставите. Так, и пункт номер 7, что все, что считаете нужным, добавить. Ну, я вот здесь, честно говоря, у меня мелькала такая мысль интересная еще на самом мероприятии. Вы знаете, у Гондопаса есть интервью, и он затронул интересную тему. Там спрашивали про успешных бизнесменов и тренеров и так далее, вот это пересечение. И там интересно было то, что есть большое количество очень успешных бизнесменов, которые идут по чуйке, по интуиции, прямо у них все классно получается, но, увы, они не могут свои передать знания другим людям, потому что для этого нужно определенный специфику, характер мозга иметь, там, множество факторов, чтобы как-то это привести в алгоритм, в систему, и чтобы кто-то мог это повторить. Опять же, есть тренера, которые очень хорошо переводят в систему, но сами слабо зарабатывают, вот, и как бы и то и то не есть как бы идеально да? вот у Юры мне, по моим ощущениям есть вот это прекрасное сочетание, когда он и зарабатывает нормально и у него в гармонии в башке есть определенное. Вот, вот это чувствуется баланс внутренний, понимаете соответствие Человек не надо крежет себя, чтобы что-то сделать, знаете, вот этого. Вот. При этом он прекрасно перекладывает свой опыт, систематизирует и передает другим людям. Прекрасно. И делает, и может передать. Вот, собственно говоря, все. С вами был Желтый Мужик. Ребята, встречаемся у Юры, встречаемся у меня в паблике, продай себя. Успехов вам, творчества, свободы перед камерой. Дерзайте, встретимся. Выключаю. Жик. Где? Вот здесь. Ха-ха. Дошел.